Меня зовут Вадим Владимирович, меня западная пресса, в стиле директора ФАМАРа. Мне было интересно в Светланы Деминой и то, как она управляет удаленными сотрудниками. Я считаю, что вполне могу часть ее наработок, используется вся в компании. Конференция в целом интересный, собрали очень много людей. Мне формат нравится. Спасибо, спасибо, спасибо Вадим.